Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам хочу показать, как из одной старой фиалки можно получить несколько новых. Вот это перед вами как раз верхушка старой фиалки, которая в прошлом году очень хорошо цвела, обросла шикарно листьями, вот, и ее крона стала густая и на высокой ножке. Я срезала верхушку, посадила ее в грунт, немножко прикрыла. Через три недельки это было уже укоренившееся растение. Сейчас с момента срезки прошел, прошел месяц. Вчера эта фиалка даже упала с подоконника, благодаря моим хвостатым помощникам. Ну вот я вам еще хочу кое что показать а вот пенек из этой же фиалки и смотрите что мы видим на нем Вот 5 маленьких деток мы можем наблюдать вот здесь 5 маленьких деток одна детка очень-очень маленькая ее вот здесь она буквально находится. Вот она только-только показалась. Это все произошло за месяц. По кругу были сняты листики. Они тоже поставлены на укоренение. Многие из них уже укоренились. Скоро можно... Вот это корешки поставлены на укоренение с той фиалки, с материнского растения, что я вам показывала. И посмотрите, вот этот листик от него идут, видите корешки, такие пушистые, вот такие пушистые, хорошие корешки. Вот за месяц все листики укоренились, но пока еще не выпустили деток. Пару дней назад случайно обломала одну из деток на этой фиалочке. Вот она посажена, не знаю вырастет или нет, будем наблюдать.